Добрый день! Представьтесь пожалуйста Артемов Андрей Юрьевич Скажите пожалуйста, вы с какой проблемой обратились в нашу компанию? Несколько месяцев назад я в дождливую погоду попал случайно правой стороной в яму на дороге И у меня вышли из строя, ну или испортились как это правильно сказать, два колеса Они были пробиты достаточно жестко, диски я выровнял, а вот колеса восстановить естественно не удалось Понял. Соответственно, был причинен ущерб автомобилю, вы пришли к нам для того, чтобы взыскать с виновных за состояние дорог лиц, точнее, организаций денежные средства, правильно? Ну, я хотел бы, конечно, возместить ущерб причиненный, потому что колеса стоят недешево. Вот. Ну и, конечно же, в назидание дорожникам, надо следить за дорожным покрытием. Уж сколько водителей моется с этим? Да, у вас весь город моется с этим действительно. Да, точно. Автомобиль какой у вас? Тойота Раум. Вся правая сторона да, у вас. Да, оба колеса сразу бахнули на вылет. Причем отверстия образовались такие, что можно было сложно ладонь ставить в отверстие. Скажите, довольны остались результатом работы нашей юридической компании? Честно, было недоверие Не думал, что все разрешится Но да, результатом я очень доволен Я теперь смогу себе купить новую резину и возобновить, как говорится, опять поездки, но уже на новой резине Я понял Последний вопрос Скажите, в случае каких-то ситуаций у ваших друзей, знакомых, близких Вновь к нам обращаться будете, либо рекомендовать нас кому-то? Да, конечно, безусловно Более того, у меня есть знакомый, который попал в подобную ситуацию И что я сейчас сделаю первым делом, так я ему позвоню Все, понял Спасибо большое вам за отзыв Рады, что вы остались довольны. Я очень рад, что вы провели серьезную большую работу. Спасибо вам. Спасибо.